Как же приятно видеть, когда даже незначительные обновления для твоего iPhone могут ускорить и улучшить его работу в несколько раз. Здорово, народ, и я пользуюсь своим iPhone с новой iOS 13.3 вот уже на протяжении недели. Мне есть что вам рассказать, поэтому устраивайтесь поудобнее. Поехали. Неудачно обновились до самой последней версии iOS, потеряли нужные файлы с вашего iPhone. Не беспокойтесь раньше времени. Приложение это поможет восстановить не только более 20 различных форматов данных с вашего устройства, но также и извлечь необходимую информацию, как фото, видео, контакты и многое другое из резервной копии iTunes и iCloud. Приложение также позволяет устранить разного рода системные проблемы вроде вечного яблока и EdKetera. Скачать пробную версию и приобрести полный доступ к программе можно по ссылкам в описании к этому видео. Удачи! Многие уже заметили, что iOS 13.3 не несет в себе чего-то сверхъестественно нового. Изменения, безусловно, есть. Например, были перерисованы определенные элементы интерфейса, как иконка AirPods. Pro, а также возвращенная ранее почему-то недоступная возможность сохранения обрезанного исходника видео в качестве нового видеоролика. Однако это далеко не так важно, как автономность и производительность устройств. Начнем с первого. Большинство интернет-источников приводит занимательную статистику со временем работы разных iPhone, в числе которых iPhone SE и даже iPhone 10. Если маленький iPhone всегда радовал своих пользователей отличным показателем автономности, практически в большинстве обновлений ПО, то для iPhone 7. 810R с установленной iOS 13.3, прирост становится действительно заметным. В различных статьях говорится о плюс 30-35 минутах ко времени работы смартфона. Звучит на самом деле неплохо, а вот что на практике? А на практике все выглядит… Эм... Плюс-минус так же. Вчера мой iPhone XR был снят зарядки в 6 утра. После активного использования смартфона, именно яркость чуть выше среднего уровня, просмотр видео на YouTube, музыка в фоновом режиме через AirPods и Bluetooth-колонку, чтение книг и прочих радостей, в общем, поставил я телефон на зарядку где-то примерно только в час ночи. И у него оставалось еще 15-20% зарядки точно. Как тебе такой, Элон Маск? Easy. Теперь насчет производительности. Работа оперативной памяти была самым больным местом для предыдущего патча iOS 13.2.3. Например, заходите вы в ВК. После открывали еще 3-4 приложения, вроде YouTube, Instagram, какую-либо легкую игрушку и заново возвращались в ВК. Так вот, ВК после запуска нескольких, казалось бы, базовых программ перезагружался. И так было практически с каждым приложением. Ставьте лайк этому видео, если у вас была похожая история. Теперь эту штуку исправили. Сейчас больше ничего не вылетает и работает стабильно, как это и должно работать на iPhone, у которых оперативной памяти предостаточно, чтобы удерживать не в активном режиме последние 5, 6 программ как минимум. Теперь главный вопрос. Стоит ли обновляться на iOS 13.3? Безусловно, да! Прирост производительности и автономности заметен весьма неплохо, да и в целом, мой iPhone, по ощущениям использования, стал работать плавнее и чуть шустрее. Если вам понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии о моем творчестве и не забывайте, чем больше лайков, тем быстрее выйдет следующий ролик. Благодарю за просмотр!